А, вот, как, да. ну, вот, вот. как вы знаете, Нижегородский кредитный союз участвует в «Миссии добрых дел». И сегодня мы в гостях у, Зелен... Кузнецовой. у Кузнецовой и Зелинда Андреевны, потому что сегодня мы обучаем вот такую инвалидную коляску. Будьте добры, скажите пару слов. Ой. Спасибо вам огромное, вашему банку, что вот помогли нам. Ну, так как мама наша, она является инвалидом первой группы. сейчас Самостоятельно она передвигаться не может. Вот даже дойти до улицы она не может. Не говорят, что там про магазин и все остальное. Ну теперь мы будем гулять. Все, спасибо. Спасибо вам огромное. Дай бог всем здоровья. Не платье,